Простой матч в рамках 11-го тура чемпионата Краснодарского края геленджикский «Спартак» с принципиальным соперником краснодарской команды ГНС «Спартак» играли на краснодарском поле. На эту игру городской администрации был организован бесплатный выезд болельщиков, чья поддержка помогла нашей команде. Геленджичане первыми добились успеха. Счет уже на 10-й минуте открыл Станислав Малород. Однако хозяева поля довольно быстро отыгрались. На 23-й минуте Арсен Гаспарян прицельным дальним ударом вновь выводит геленджикский «Спартак» вперед. Но во втором тайме грубая судейская ошибка помогает краснодарцам восстановить равновесие. За якобы игру рукой арбитр назначил пенальти в ворота геленджичан и удалил с поля защитника Константина Гордиюка. Сейчас вы видите на экране, что мяч попадает Гордиюку в лицо и руки защитника при этом опущены. Тем не менее, помощь судей не помогла хозяевам поля добиться желаемого результата. А для геленджичан счастливой стала 78-я минута, когда Станислав Малород с подачи Арсена Гаспаряна забивает под возгласы болельщиков победный третий гол. Эта победа позволила геленджикскому «Спартаку» вновь выйти в тройку лидеров чемпионата. Краснодарский ГНС «Спартак» отошел на пятое место.